А меня видно? Раз-раз, меня уже слышно, но меня не видно, верно? О, ура! Добрый день, друзья! С вами Алла Заднепровская и тема «Коучинг для жизни и бизнеса». Я вижу, что в нашей комнате уже по чуть-чуть собираются участники. И поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня и видно, и слышно хорошо. Коллеги? Да, все отлично. Ну что ж, еще для того, чтобы хоть немножечко познакомиться. Не видно, Светлана, все у видно. Поэтому здесь моя помощница Виктория, и она будет вам что-то говорить для того, чтобы кому там не видно, не слышно, чтобы вам было и видно, и слышно, и чтобы нам всем было тут комфортно. Ну что ж, начинаем вебинар. Приблизительно полтора часа мы будем вместе. И напоминаю, что данный вебинар проводится в рамках старта интегральной коучинг-школы, которая стартует 11 апреля. И знаю, что присоединились к вебинару те, кому интересен коучинг, возможно, как профессия, и люди ждут окончания для того, чтобы получить информацию о школе, о подходе, обо мне, задать свои вопросы и получить специальные условия на обучение в школе. И... Поставьте, пожалуйста, два плюса, те из вас, кто у меня учился. Кто у меня учился. Для того, чтобы я понимала, сколько мне о себе рассказывать, но на самом деле, пока вы это делаете, на экране слайд, где немножко обо мне. И здесь обо мне не вся информация, а только та, которая в большей степени касается коучинга. И вот уже 17 лет я руковожу собственной компанией, Международная консалтинговая группа «Живое дело». Если о том, что я делаю как коуч руками, то я коуч первых лиц и команд, коуч коучей. Я ведущая интегральной коучинг-школы, Международной интегральной коучинг-школы IICS. Наша школа аккредитована по стандарту ICF. В, данном, в данный период времени мы в аккредитации по стандарту ICF. Мы один из лидеров и первооткрывателей коучинга в Украине, и наша школа была одной из самых-самых первых, и наши выпускники уже сейчас обучают коучингу других. И вы видите здесь вот это количество часов, всего 8400 на начало этого года индивидуальных коучинг-сессий и опыта обучения коучингу, и командного коучинга, и супервизионного коучинга. Еще мы делаем очень много проектов, которые развивают и поддерживают коучей. Это и помощь им в аккредитации и сертификации на международные стандарты, это ежегодный коучинг-интенсив, на котором мы людей посвящаем в профессию, популяризируем коучинг, проводим вот вебинары, выступаю колешу по всей Украине, только вернулась из Винницы, завтра я уезжаю в Львов, у нас там тоже запускается школа в живом формате. Если у вас есть вопросы ко мне, еще что-то про меня, то вы мне можете их задавать, а мы отправляемся дальше, уже буквально к теме ближе. Программа вебинара. Я вижу, что никто два плюсика не поставил. Поставьте, пожалуйста, сейчас два плюсика те, кто коучи, вот кто практикует коучинг. Почему я прошу это сделать? Потому что здесь я буду в большей степени этот вебинар знакомство с коучингом. Я буду рассказывать о мифах и реалиях, о том, какие ходят слухи про коучинг и э, буду их развенчивать. Мы, ну, конечно же, с вами немножко попрактикуем для того, чтобы вы попробовали силу коучинга на себе. И э, расскажу о реальных кейсах наших коучей-выпускников, э, э, какие изменения с ними произошли за время обучения и после него. И после э, этого познакомлюсь с подходом нашей школы, расскажу, чем мы отличаемся от других. И вас ждут подарки э, в виде пользы, какие книги почитать, какие фильмы посмотреть, а также реальные условия на обучение в нашей школе. Ну что ж, в путь. И в коучинге все начинается с цели. Я вижу, что никто не поставил плюсики, а значит, здесь в бинарной комнате те, кто с коучингом не знаком, получается. И действительно, коучинг без цели невозможен. Он невозможен без клиента, с его запросам, и задача коуча – перевести этот запрос в реальную цель. И я сейчас, проводя этот вебинар в стиле коучинг, спрашиваю вас, моих клиентов, чего вы хотите от вебинара. И попрошу вас это написать для того, чтобы, во-первых, я сориентировалась и, возможно, акценты по э, мере движения в данном вебинаре расставляла для, для того, чтобы удовлетворить большинство из вас и ответить на все ваши вопросы и а, помочь вам продвинуться в ваших целях. Итак, с каким результатом вы хотите а, выйти из этой вебинарной комнаты, пойти в свою жизнь? А, попрошу вас ответить. Угу. Пропадает видео и звук, говорят. Друзья, у многих пропадает видео и Ага. И здесь я вижу есть несколько коучей. Друзья, ну напоминаю, очень рада Анечка с вами знакомиться уже и приветствую коллеги вас на этом вебинаре, те, кто практикуют. Конечно же, я буду здесь давать отзы, поэтому подумайте, чем я могу быть вам полезна. Я не смогу уделять вам больше времени, чем тем остальным, потому что больше этот вебинар направлен на тех людей, которые с коучингом не знакомы. Хорошо? Если мы можем так с вами договориться, то... Ага, да, спасибо большое, Катя. Угу. Так, да. И если вы не пишете мне сюда, то в любом случае сориентируйтесь, пожалуйста, потому что час-полтора своей жизни вы хотите вложить вот в наше взаимодействие. А значит, для того, чтобы выйти после этого взаимодействия с пользой, нужно сфокусироваться на чем-то. Например, я хочу получить новые знания. Если вы так ответите коучу, то коуч вас обязательно спросит. Сразу вам такие уже демонстражки показываю. Для того, чтобы что. И вы дальше будете с ним взаимодействовать. Угу. Поэтому позвольте, Катя, вас спросить, хотите познакомиться? со мной и с моим стилем работы для того, чтобы что? Да, э, Вика, вы хотите получить знания про работу коуча для чего? Для того, чтобы стать клиентом коуча, для того, чтобы, возможно, присмотреться к профессии, для того, чтобы, возможно, получить какой-то инструмент и заняться самокоучингом. Хорошо? Если вы не будете отвечать мне, хотя бы будете понимать для себя, как работает коучинг. Угу. Так. Mm -hmm. Вот, Вика, э, тоже любопытный у вас ответ. Э, довольно часто я встречаю ответы. Я не обучалась коучингу, но я через опыт, я вот как-то так сама. Э, ко мне приходили обучаться в школу люди, вот очень ярко сейчас вспоминаю Руслан Шум, который к тому времени, когда он пришел на первый модуль моей школы, он уже два года проводил своей компании. Он был на тот момент внутренним тренером одной из, из дистрибуционных компаний. И он говорит, я обучаю коучингу уже два года. Когда он закончил первый модуль школы у меня, он сказал, Алла, наконец-то я понял, что такое коучинг. Поэтому я очень рекомендую вам учиться в моей школе, может быть, в школах моих коллег. Но вот обучение коучингу как-то по наитию, из опыта, это не работает. Потому что в коучинге очень много зависит от самого человека, э, и нужно знать, что развивать, что убирать, что добавлять, э, от формата э, проведения самой сессии, а не от инструментов. Инструменты – это уже дело четвертое, как я говорю. Да? Первое – сам коуч, второе – философия коучинга – это формат, принципы работы – Кодекс, стандарты, компетенции, а затем коучинговая коммуникация – это такие четыре важнейших навыка: умение слушать и слышать, задавать вопросы, прямая коммуникация и общаться. И, наконец, инструменты. Поэтому, знаете, люблю еще такую пословицу: говорю, тем, что мы делаем в коучинге, управляет, как мы делаем а тем, как мы делаем, управляет кто и зачем. Так вот, для того, чтобы определиться, кто вы и зачем, а потом уже вот это самое, как реализовывать, и уже применять инструменты, что важно учиться. Спасибо большое тем, кто ответил. Я еще немножко беру буквально минуточку для того, чтобы прочитать. Угу. Да, спасибо большое, Катя, мне приятно, то, что вы пишете. Угу. Спасибо Костя за ответ. У меня э, в школе обучается много тренеров. Э, им не просто обучаться. Я сама из тренерской среды, из консалтинговой, уже переучивалась на коуча. Э, нелегко руководителям, тренерам и психотерапевтам, э, потому что это совершенно другая рамка. Тренер он больше в экспертной позиции руководитель тоже больше в экспертной позиции, позиция сверху, да, в кавычки, если взять, и консультант тоже. А коуч – это партнерская позиция, и нужно этому переучиваться. Поэтому добро пожаловать на мой вебинар, и надеюсь и уверена в том, что каждый из нас выйдет чуточку лучше, да, после этого взаимодействия. Ну что ж, путь. Буду признательна за вашу активность. Итак, я сказала, что первое важное, без чего коучинг невозможен, это без запроса клиента, без его цели. Второе, что очень важно, видите, первое, мы говорим о клиенте, и второе, что очень важно, ресурс, который должен быть обязательно у самого коуча, в данном случае у меня, если меня спросите, Алла, измерь, пожалуйста, по шкале от 0 до 10 свой ресурс, я вам скажу, 10 плюс, да? Вот, и сейчас предлагаю вам замерить свой ресурс. И в ответ на мой вопрос, как вы себя чувствуете, по шкале от 0 до 10. оставьте, пожалуйста, здесь цифру, в каком вы ресурсе сейчас, как если бы 10, это был ресурс, я в ресурсе, я в драйве, таком энтузиазме, в интересе, в энергии, и ноль у меня совсем нет ресурса, я просто размазан абсолютно, э, с трудом дышу, тогда я все равно вам не поверю, потому что вы как минимум э, сумели зайти в эту вебинарную комнату и уже как-то со мной взаимодействуете. Угу. Так, довольно высокий ресурс сейчас у нас с вами, верно? Вот, да, спасибо. Так притягиваетесь вы, да, притягиваясь на мой ресурс. И, возможно, есть кто-то, у кого ресурс меньше пяти, я понимаю, что это не так... Много ресурсов для того, чтобы поставить эту цифру, но все же, э, если такие люди будут, я, и они готовы со мной взаимодействовать, то поставьте, пожалуйста, сюда эту цифру. Угу. Пока ресурс высокий. Хорошо. Э, отлично. Тогда единственное, что я вам предлагаю, это, возможно, немножечко включиться, если вы сидите, а я в данном случае выбрала формат сидеть и взаимодействовать с вами, то потрите, пожалуйста, вот шею, там, где шея соединяется с головой, вот говорят, седьмой шейный позвонок, для того, чтобы больше прилив энергии, прилив крови был в голове, потому что сейчас в Украине вечер, кстати говоря, полезно будет узнать друг о друге что-то. Напишите, пожалуйста, город, из которого вы, хорошо, город. Город. Угу. Вот, потрите уши. Ну, не так легко это сделать, потому что я с наушниками, для того, чтобы вы меня лучше слышали. Потрите уши, особенно э, не мочку уха, а вот здесь вот, знаете, какой, Альфиков, вот эту верхушечку. Э, там есть такие э, каналы и э, нервные окончания, которые отвечают за то, чтобы действительно, знаете, как в... В сказке про красную шапочку, для, чтобы лучше слышать себя, дитя мое, да? Вот, и теперь потрите, пожалуйста, вот эту нижнюю челюсть. Вот здесь, где, как бы вам это показать, где челюсть соединяется с головой, да? Угу. Потрите здесь. Здесь у нас скапливается агрессия, злость, гнев, раздражение. Все то, что мы не позволяем себе, да? И немножечко... Через Челюстью по, подвигайте. И, наконец, э, вот эти начало, говорят, что там находится третий глаз, начало бровных дуг. Угу. Понажимайте, пожалуйста, эти точки. Угу. И немножко просто вот так свою голову, вот куда станет рука, угу. повключайте голову, Отлично. Угу. И сейчас у меня вновь к вам вопрос, как вы себя чувствуете. И те, у кого ресурса добавилось хотя бы немного, поставьте, пожалуйста, плюсик или как-то отметьте, что он у вас добавился. А я пока смотрю, кто у нас в основном киевляне. Львов, супер, львовяне. Я завтра буду у вас. Так что добро пожаловать на мой мастер-класс, мастер-класс о ресурсе. Присоединяйтесь. И если вам интересно, где он, то сейчас моя помощница вышлет ссылку, на которую можно будет э, э, скоммуницироваться и получить информацию об этом мастер-классе. Завтра он во Львове, проходит в 18.30, по-моему. Ну что ж, коллеги, да, ресурс добавляется, и э, коуч – это проф профессионал и по этой части, да, его задача – уметь быть в ресурсе самому и поддерживать своего, клиента в том, чтобы он умел приводить себя в ресурсное состояние. И мы отправляемся дальше. Мы настроились, у нас есть цель, у нас есть мы да, и э, наш ресурс. А значит, мы открыты информации, открыты новому, открыты к взаимодействию, и к практике их получения э, новых результатов в своей жизни. Ну что ж, и так мы в них свои реалии. Один из мифов о коучинге, что никто точно не может определить, что же это такое. И это действительно миф, потому что я в этой профессии с 2004 года, это была моя первая коучинг-школа, закончила я ее в, своем, в своей же компании. Это первая школа в Украине. Мы ее организовали с Викторией Лысенко, издатель «Колеса жизни». Она сейчас успешно продала этот свой проект. Колесо жизни, журнал развивающий, крутой. И э, я была одной из первых выпускниц этой школы. После этого у меня уже несколько школ. Э, училась у Томаса Леннерда, у Маши Рейнольд, у э, В нескольких школах э, сейчас э, вспоминаю, как они называются, имена и фамилии. Кому это интересно, можно посмотреть у меня в ленте, и сертификаты, и регалии, мы сейчас готовим наш новый сайт, и там все это будет красиво выставлено. И я действительно, сквозь призму этих 15 лет могу уже говорить, у меня уже тысячи выпускников, могу говорить о коучинге не по наслышке, а по опыту. Итак, коучинг базируется на открытиях в области мозга. И... Еще Альберт Эйнштейн говорил, что наше мышление создает проблемы, которые само не в силах разрешить. Что он имеет в виду? Я сейчас вам буду немножко рисовать. Да? Я надеюсь, что будет видно меня. Правда? Видно? Итак, э, наше мышление. Э, я вам сейчас нарисовала область мозга. Опыт и знания. Да? Представим, что э, наш мозг устроен... Не представим, а наш мозг устроен действительно так что вот он охраняет нашу безопасность и удерживает нас в зоне опыта и знаний. И э, наше мышление само уже порождает проблемы нашими убеждениями, они создаются. Вот, например, пришла к нам жизнь такая вот проблемка, и вопрос у меня к вам, где лучшее решение этой проблемы на этом листе? Те из вас, кто не коучи, пожалуйста, подумайте и ответьте. Ну, на самом деле, ответ очевиден, наверное. Я еще все у вас немножечко подожду, вдруг кто-то напишет. А, я бы не спрашивала, если бы было все так эм, про, ну, э, как бы не так просто. Угу. А почему? Спасибо за ответ. Сейчас посмотрю, как вас зовут. Евгения. Да, спасибо. Жень, это правда. Но только не за границами мозга, это, нельзя так сказать, а за границами опыта и знаний. Да, вы это, наверное, имели в виду, верно? Да, это так. А почему? Вот тут самое главное, почему? М -м -м да. Так. Да потому что, если делать так, как раньше, будет тот же результат. А это является проблемой... Э Потому что этот результат нас уже не устраивает. И действительно, наши э, проблемы, неудачи, ошибки, они приходят в нашу жизнь только для того, чтобы расширять опыт, э, зону опыта и знаний. И задача мозга удержать нас внутри, части мозга, не всего, конечно, да, той части, которая отвечает за безопасность. И э, если вы... Вот это поле возможностей. Как... Это связано с коучингом, вы сейчас спросите, напрямую, потому что э, у коуча, ко, у коуча есть компетенция. Такие вам инструменты предлагать и такие вопросы задавать, которые будут выводить вас за пределы вашего опыта и знаний. Мозг сам, он только может на границе, вот когда подошли сюда, к этой границе, мозг всегда выдает объективные оправдания. Почему? Почему? Это сделать невозможно, и почему не нужно выходить за эти рамки. Кстати, э -э, эта зона называется еще по-другому зона комфорта. Э -э, мозг на этой границе выдает четкие аргументы, почему нужно начать с понедельника, или с дня рождения, или с нового года, смотря какая дата э -э, ближе всего к тому моменту, с которого мы, на мы решили стартовать, в чем-то новом. И вот э -э, это же самое... Э -э Картинка, которую я вам показывала, но в э, более такой, э, как это, э, геометрически правильной форме. Да? Лучшее решение всегда за рамками. Тот же Эйнштейн э, утверждает, что наши убеждения и представления являются ловушкой, ограничивающей наши возможности. И если вернуться к этой схеме, то вот как раз сереньким, и изображены эти самые убеждения. Граница между полем возможностей и опытом и знаниями и есть э, наше представление о мире. Или убеждения, которые сформировались в раннем детстве. И сейчас в данном случае уже нам не помогают, а мешают двигаться, потому что мы выросли. Раньше они нам помогали, они нам давали устойчивость, они нам давали уверенность, давали нам э, высокую самооценку. А теперь э, они стали малы. И поэтому нужно уметь выходить за пределы этой самой зоны комфорта. И э, вы можете зайти на мой блог заднепровская.com и м -м, прочесть ряд статей. В данном случае я вам рекомендую статью «Результат всегда за рамками». Это буквально точное название. Э, и э, мы, наверное, будем делать запись. Сейчас вернется моя помощница и ответит мне на вопрос. Я попрошу ее буквально ссылочку на эту... Э, угу. Вику попрошу э, на эту статью. И вообще на моем сайте огромное количество статей о коучинге. Вика, сбрось, пожалуйста, статью «Результат всегда за рамками» с моего блога, которую я сейчас предлагаю э, слушателям. Угу. «Результат всегда за рамками». Вы просто можете зайти на мой блог, э, выбрать раздел «Коучинг» и э, очень плотно его исследовать. Я... Охотно делюсь э, и технологиями, и инструментами. Можно зайти на мой YouTube-канал, э, Викочка, тоже сбрось, пожалуйста, ссылку на YouTube-канал, где тоже можно почерпнуть много полезностей. Итак, мы развенчиваем миф, что о коучинге ходят легенды, это вообще непонятно. Коучинг направлен на достижение цели. Без цели коучинг невозможен. Если мы сели, поговорили, э, это было приятно, клиент многое понял, осознал, он ушел окрыленный, но он ничего не сделал в своей жизни, это не коучинг. Да, он направлен на достижение цели, цель всегда в фокусе, но коучинг всегда должен заканчиваться действиями, реальными действиями, которые являются связкой такой с целью. И в конце любого коучингового взаимодействия коуч вас обязан спросить, что вы сделаете. И я тоже, как ваш коуч, вот э, по окончании этого вебинара, до того, как я приступлю к э, ответу на ваши вопросы по поводу школы, я тоже вас прошу, что вы сделаете с той информацией, которую вы получили, относительно той цели, которую вы ставили. Итак, мои трактов... трактовки тому, что же такое коучинг. Это всегда движение к будущему через изменения сейчас. Коучинг учит, как не ждать, когда что-то произойдет, кто-то спасет, а брать свою жизнь в свои же руки, принимать решения, выбирать и двигаться согласно этим выборам, да? действуя. Коучинг не про то, что жизнь лучше, чем мы. Коучинг про то, что жизнь гораздо лучше, чем мы сами думаем о ней. Это как, кстати как раз об убеждениях, про которые мы с вами уже немножко говорили. Коучинг – это искусство маленьких шагов, которые ведут к глобальным переменам жизни. И коучинг – это не технология успеха, а искусство быть живым. Вот такие трактовки коучинга э, мои уже с э, точки зрения опыта и какой-то выжимки. И, конечно же, я дам вам еще несколько трактовок э, моих коллег, коучей именитых, разных э, точек мира еще по ходу этого вебинара. Хорошо? А сейчас мы посмотрим на еще один миф, что у коуча один рецепт на все случаи жизни. С каким бы запросом к нему не обратились, э, вот э, он этот один рецепт всем дает. Этот миф появился э, вместе с приходом инфобизнеса в нашу жизнь, э, когда коучингом называют э, любые технологии успеха, например, кто-то говорит, коучинг э, финансов, или коучинг стиля, или э, коучинг юридический коучинг. И действительно, тогда те люди, которые обращаются в эту программу, они получают рецепт, делай раз, два, три, и у вас э, люба, любой ваш, любая ваша проблема разрешится. Это не так у коуча. Нет одного рецепта, хотя в какой-то степени э, что-то такое есть, но ну, если бы этот рецепт был такой, все в ваших руках. Это знаете, как вот эта притча знаменитая про то, как э, старец э, своим ученикам э, вышел к своим ученикам э, с вот руками вот так с скрещенными, и сказал, значит, как вы думаете, как мне... Напомните мне, пожалуйста, я сейчас как-то начала рассказывать эту притчу и забыла ее, друзья мои. Это притча про бабочку, и когда уже в конце старец сказал о том, что все в твоих руках, да, если я сейчас, да, я ее вспомнила, простите, пожалуйста, к моему стыду, да, забыла, но тут же вспомнила. И это абсолютно нормально, потому что мы с вами живые люди, и, кстати говоря, один из постулатов, наверное, вот почему я забыла, один из постулатов нашей школы – это ошибки делать модно. И э, студенты говорят, что э, такой важный, э, они выходят с важным результатом из школы про то, что теперь я позволяю себе ошибаться, я оживаю, я выхожу на улицу, я чувствую запах, я чувствую жизнь каждой клеточкой своего тела. Значит, один раз ученик решил сделать своего учителя. Взял бабочку в руки и говорит учителю, скажи, пожалуйста, у меня здесь живое или мертвое? И учитель сказал, все в твоих руках. Мудрый учитель сказал, все в твоих руках. И действительно... Хитрый ученик, он думал, если скажет мертвое, я открою руки, и бабочка вы, выпахнет Если я скажу живое, если он скажет живое, я сомкну ладони, бабочка умрет, и я опять же открою, и он увидит, что он ошибся. Но мудрый старец сказал все в твоих руках. И действительно ученик понял, что он учился у лучшего учителя. Вот такая вот чудесная притча, которая показывает, про то, что рецепты есть, да, но они такие мудрые рецепты, про все в твоих руках. Вот э, коуч – это примерно вот такой вот мудрец. И коуч не решает за клиентов и не дает советов. Ну, вот, давайте проделаем с вами такой эксперимент. Э, вспомните, пожалуйста, каждый из вас, когда вам дают советы, как вы себя чувствуете. Напишите, пожалуйста, это в чат для того, чтобы у нас была такая э, рабочее взаимодействие, и мы могли увидеть действительно результаты эксперимента. Напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, что бы вам хотелось э, в этом взаимодействии э, этому человеку. Вы не просили его совета, но он подошел к вам и начал вам рассказывать, как вам что-то делать, как вам жить, э, как, вам, как вам действовать. Угу. Так, да, спасибо вам большое, тем, кто брался мне помогать. Да, Кать, спасибо вам за это, смотря кто дает совет, и тем не менее, даже если это вот, уважаемый ну, человек, но все же смотрите, в этом эксперименте я попросила вас вспомнить большинство случаев, когда вам дают советы, когда вы не просили, в большинстве, как вы себя чувствуете? В большинстве, угу. ага, да, да, спасибо большое, спасибо, спасибо вам за честность. И порой люди говорят, э, ну, обратная связь, не надо прислушиваться, и даже если вам дают совет кто-то, кто для вас значим, то, скорее всего, вот я, я очень часто провожу этот эксперимент в очень больших аудиториях, и очень часто слышу следующий ответ э, – если это вот какой-то уважаемый мной человек, если авторитетный, то я тогда говорю, я подумаю, спасибо, я поразмышляю. Смотрите, да, давайте мы это э, запаркуем, да, вот спасибо за ваши ответы, и запаркуем, даже если значимый человек. А теперь отложите это воспоминание в сторону и вспомните, пожалуйста, другую ситуацию. Когда вы долго-долго-долго искали решение, искали-искали-искали, и, наконец, нашли. Напишите в чат, как вы себя чувствовали. Напишите. Долго искали. И, наконец, нашли. Сами нашли это решение. Угу. Так. Жду. Да. Положительно, гордость, окрыленность. Да. Да. Да. Позитивно, вау. Итак, вы пишете о том, что э, изменилось состояние, верно? Абсолютно точно состояние меняется. И теперь еще один вопрос. А что вам хочется? Чего вам хочется? Угу. Хочется чего? Да, я молодец. Пишем. «Чего хочется» пишем? Друзья. Вам так понравилось состояние, что вы в нем зависли? Так. «Чего хочется?» Какой там импульс есть? Друзья. Вы со мной? Коллеги. Самостоятельно находить решение, драйва, совершенствоваться, спасибо, находить решение, да, да, да, точно. Да, спасибо большое, угу. абсолютно точно. И чего еще хочется, тут э, я не увидела такого ответа, хочется действовать. Давайте первый случай вспомним. Ну такое, да, хочется э, дистанции, хочется сказать э, человеку, э, я сам знаю, ты думаешь, ты лучше знаешь, э, э, хочется дать билет в один конец человеку, на самом деле, открою вам такой секрет, когда мы даем совет другому, спасаем другого, мы забираем его силу, потому что мы это делаем с позиции, я лучше, ты хуже, я эксперт, ты нет. Что мы транслируем? Не знаю, коллеги, ребенку, когда мы даем ему совет, ты не справишься, я в тебя не верю, я э, эксперт, ты нет, я лучше, ты хуже. Когда э, мы в партнерской позиции, мы транслируем человеку, я в тебя верю, я тебя, тебе доверяю. Давая другому совет, мы забираем его силу. Поэтому коучинг учит партнерской позиции, коучинг учит доверию. Коучинг учит тому, чтобы быть, если я коучевый мой клиент, то я эксперт в коучинге. Я умею сказать, в котором вы, эксперт своей жизни, сможете достигать сумасшедших крутых результатов. Это партнерские отношения. И в коучинге нет советов. Поэтому это абсолютно точно не рецепт на всю жизнь. И мне очень нравится на этот счет вот такая цитата Альберта Эйнштейна: «Все мы гении». Но если судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, то она так всю жизнь не проживет, считая себя дурой. Эта цитата его когда-то меня поставила на место как руководителя, и до меня дошло. Я всех мерила, это, кстати, распространенная ошибка руководителей, и в нашей школе учатся и руководители в том числе, э, коучингу для того, чтобы менять свой подход э, к людям, к подчиненным, коллегам, к руководителю своему, и э, общаться с ним совсем в другом формате, э, в стиле коучинг. Так вот, когда-то я осваивала коучинг и мерила своих подчиненных линейкой, которую, которой я меряю себя. И после этой цитаты мне стало понятно, что если я панда и умею взбираться на дерево, то бесполезно говорить моему подчиненному, ну как же все просто, лапку сюда, потом сюда, потом сюда и вперед. Мой подчиненный э, смотрит на меня круглыми глазами и думает, о боже, какие лапы, у меня плавники, дай мне воду, и я покажу тебе супер крутой результат. И мы говорим с вами о следующем мифе. Э, есть люди, которые не поддаются коучингу. И это действительно миф. Э, точно такой же миф, как э, и миф про то, что не каждый может быть коучем. Я про этот миф скажу уже ближе к завершению нашей встречи. А сейчас мы будем развенчивать миф про то, что коучинг не для всех. На самом деле просто есть люди, которые не хотят или не готовы к изменениям. И коучинг учит уважать природу других людей. И есть такая модель в коучинге Милтона Эриксона. И я скажу только там пять постулатов, я скажу только об одном. Это про то, что... «Люди выбирают лучший из возможных вариантов для них на сейчас». Этот постулат дает возможность не... Я всегда говорю, друзья, я коуч, не насильник, да? когда обучаю коучингу, э, поэтому коучинг возможен только по запросу. И даже если к вам вы коуч, к вам пришел клиент, который говорит, «Я хочу изменений», потом вы начинаете с ним работать, задаете ему вопросы про цель, э, и спрашиваете его, а что вы сделаете, и видите по его лицу, по его невербалике, что он ничего не собирается делать, он как-то начинает так себя вести, ну вот, я не знаю, может быть, не сейчас, его тело сопротивляется и передает вам э, нечто. Конечно же, вы не делаете выводов, вы задаете вопросы, вы спрашиваете, а что сейчас происходит? Вы сделали, и прям буквально, это называется навык отражения, прям буквально показываете, что сделало его тело, и говорите, э, о чем это, что сейчас произошло, э, как это связано с вот этим пунктом, который вы записали, что вы это сделаете. И после этого тело сделало вот такие движения. И очень часто клиенты говорят, действительно, я понимаю, что это напряжение, я сейчас в загрузки, загрузке, а тут вот это, и я, я на самом деле не уверен, что это получится. И тогда Коуч спрашивает, э, да, всегда может получиться, может нет. Э, насколько вы готовы к этим изменениям? И э, я приму любой ваш ответ. Я привержен прежде всего вам, да? э, прежде всего вам. И в этом смысле, очень важный постулат нашей школы, это уже не постулат, который э, как-то достался мне от моих учителей, он родился в недрах нашей школы, в, в интегральной коучинг-школе, человек важнее результата. Как раз то, о чем я говорила, свидетельство этого постулата. Э, когда я говорю этот постулат на корпоративных бизнес-тренингах, а я как э, коуч, топ-команд, Чаще всего работаю с топами, обучаю коучингу, помогаю внедрять коучинг в управление, в управленческую культуру. Мне говорят, Алла, о чем вы? Мы все результативники, мы работаем на результат. Как этот человек важнее результата? Я говорю, а кто этот результат делает? И когда до них доходит, что если поставить человека в фокус, если действительно с ним начать общаться как с человеком, а не как с боевой единицей или с винтиком, который надо как-то правильно вкрутить в свою организацию, то тогда этот человек сделает сверхрезультат. Не просто результат, а сверхрезультат. Человек важнее результата. Этот постулат дает нам возможность интересоваться, не требовать от человека. «Ну как? Вы же вот записали». Сделайте это, и будет вам счастье, вы, вы достигнете, я вас верю. Это все не про коучинг, это некие такие мотивационное давление для того, чтобы э, быть сверхрезультативным ментором этого человека, но не про коучинг. Коуч поможет человеку осознать, с чем связано, то, что его тело сейчас не говорит о том, что он не готов и не хочет. Возможно, это страхи, возможно, это убеждения, возможно, это очень сильная загрузка в каких-то других сферах. И тогда э, коуч берет этого внимания и то ли помогает клиенту разобраться со страхами, то ли помогает так организовать свою жизнь э, в других сферах э, для того, чтобы и эта цель проросла, то ли помогает ему запланировать отдых для того, чтобы он напитался, э, окрылился, вдохновился, вернулся из этого отпуска, может быть, и даже из мини-отпуска, и все же реализовал, то ли пока отложил эту цель на какой-то период. И это нормально. Человек выбирает лучший из возможных для него вариантов на сейчас. И человек важнее результата. Эти две вещи помогают коучу осуществлять коучинг по-настоящему. Я вам пообещала... Э, цитаты, трактовки, формулировки э, того, что же такое коучинг и что, кто такой коуч от моих коллег. Томас Леннер – это мой, наверное, главный учитель, это главный такой корень э, интегральной коучинг-школы Томас Леннер. Э, его уже, к сожалению, нет в живых, но в наследие он оставил, я считаю его первым практиком, не просто теоретиком, а практикам, коучим практикам. Этот э, коуч основал когда-то ICF-организацию, сейчас она несколько другого формата уже, не, такой, не такая, какой ее задумывал Томас, но тем не менее это кладезь мудрости и тот человек, который оставил в наследие реальный, практически живой коучинг, такой ценностный. Коуч – это тот, кто помогает вам взять на себя ответственность за свою жизнь и убедиться, что вы действительно реализуете свой жизненный потенциал настоящий, да, свои таланты, свои э, сильные стороны, потому что когда-то коучинг задумывался не для проблем, не для слабых, да, хотя я считаю, что слабых не существует, есть просто недораскрытые сильные. Так вот, коучинг задумывался для сильных, для успешных, для того, чтобы помогать им еще больше, там, не знаю, быстрее, больше достигать и помогать нашему миру становиться, не знаю, радостнее, счастливее, экологичнее. И эта трактовка мне тоже очень близка. И давайте попрактикуем, да? Вот немножечко уже становится понятнее. Поставьте, пожалуйста, плюсики те из вас, которым становится все больше понятно, что же это такое. Хотя, конечно, я считаю, что можно много говорить о коучинге, но... Пока мы его не попробовали, мы не, не можем в полной мере понять, как это работает. Угу. Но, тем не менее, что-то становится яснее. Так. Нет видео и звука. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы те, у кого все в порядке, есть видео и звук. Ага, есть, вы со мной, верно? У Ирины нет видео и звука. Э, Вика, помоги, пожалуйста, может быть, нужно просто пере, э, перезапуститься. О, Ира уже с нами тоже, да, все хорошо. Угу. Коллеги, ну, это не зависит от нас э, вот эти моменты, э, э, и мы делаем все, что в наших силах, и очень быстро восстанавливаем, если что-то слетает. Итак, практикуем коучинг. Я, это моя разработка, инструмент велосипед. В ее корне лежит известный многим коучам инструмент колесо, да, коучинговое колесо. Я знаю как минимум 20 там, или 30 способов использования коучингового колеса в разных трактатах, формулировках, не знаю. И вот инструмент велосипед мне очень нравится, потому что у него есть два колеса, руль, и сейчас я попрошу вас побыть моими клиентами, те из вас, кто хочет, да? И ответьте, пожалуйста, для себя там. Нарисуйте, возьмите, пожалуйста, бумагу, нарисуйте на своей бумаге вот такое вот колесо, пустое, в котором будет 8 сфер. 8 сфер. И в ответ на вопрос куда вы вкладываете свой ресурс, назовите каждую из этих сфер. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Пока вы как раз рисуете такое колесико, это будет выглядеть примерно вот так. Вот такое колесико. И вы подпишете вот здесь, подпишите... Каждую сферу. В ответ на вопрос, куда вы вкладываете свой ресурс, в какие области жизни, никуда хотите, никуда должны, никуда надо, помня, как обычно выглядит колесо жизни, возможно, вы его когда-то заполняли с кем-то. Вот это все не понадобится нам для того, чтобы почувствовать на себе силу инструмента велосипед. Угу. Даю вам парочку минут. Куда вы вкладываете свой ресурс? Мифы мы еще будем смотреть на мифы, но я решила дать вам немножко практики для того, чтобы хорошо мы с определениями разобрались, поняли, кто такой коуч, кто такой клиент, как это работает. Вот мы сейчас с вами пробуем. Угу. Когда вы будете готовы, поставьте два плюса для того, чтобы они отличались от предыдущих плюсиков. Когда вы это сделаете. Запись будет, да, Вика? Спрашиваю. Угу. Друзья, ага, два плюсика. Да, есть. Отлично. И теперь нарисуйте, пожалуйста, переверните этот листик, так, чтобы вы не видели его, переворачивайте. И нарисуйте еще одно колесо пустое, пустое колесо, в ответ на вопрос, что дает вам радость, тоже поставьте, пожалуйста, э -э -э обозначьте на пустом колесе сферы жизни, которые вам приносят радость. Может быть, эти сферы сейчас и не дают вам эту радость, но они в принципе есть. Что вам вообще дает радость? Угу. Какие сферы жизни? Какие сферы жизни дают вам радость? Так. Опять же, как только вы это сделаете, поставьте, пожалуйста, два плюсика. Да. И те из вас, кто это сделал, сравните, пожалуйста, и ответьте на вопрос, что вы видите. Что вы видите? Итак, первое колесо, ответ на вопрос, куда вы вкладываете ресурс, энергию, силы, деньги свое время. Второй, что дает вам радость, что делает вас счастливым, что дает вам энергию. Угу. И сравните эти два колеса. И напишите в чат, что вы видите. В этом сравнении. Да. Ага. Несовпадение Не приносит радость. Супер. И тогда теперь вот самое важное, особенно тем, кто отвечает, друзья. А что вы чувствуете, когда э, это не совпадает, что то, куда я вкладываю, оказывается, не приносит радость, а то, что приносит радость, оказывается, этого в моей жизни не очень много, да, или вообще отсутствует. Угу. Что вы чувствуете по этому поводу? Ага, возможно, у кого-то не совпала только одна сфера. Угу. Возможно, у кого-то э, почти все приносит радость. И тем не менее, всем вопрос, что вы чувствуете? Возможно, если это совпало, круто, супер там и так далее. Возможно, если нет, и там, и там нет хорошего-плохого. Этот инструмент одинаково хорош что бы вы ни ответили, как бы это там совпало, не совпало. Угу. Я вам покажу, как можно это еще усугубить. Так, нужно что-то менять, нужно перестраивать. То есть мы пошли дальше, вы уже ответили на мой вопрос, а чего же вы хотите, да? И вот в ответ на вопрос, это, кстати, руль этого велосипеда. Чего вы хотите, напишите, пожалуйста, что-то более конкретное, чем нужно что-то перестраивать там или нужно что-то менять конкретно, что вы сделаете. Угу. Потому что нужно что-то... Вот вы говорите, в ответ на мой вопрос, чего вы хотите, вы говорите, нужно что-то менять. Тогда я вас как кучу спрошу, что конкретно поменять? Угу. Если кто-то говорит, нужно что-то перестраивать. Что конкретно перестраивать нужно? да? И тут знаете, чего не хватает? Для чего это перестраивать? Чтобы что? И вот когда у вас появится это «чтобы что», это такая большая цель. Тогда вам будет легче ответить на вопрос, что вы сделаете. Вот так работает коучинг. Если вы хотите, покажу сейчас, как можно это еще больше что, ну, усилить. Хотите? Поставьте плюсик, если да. Если нет, побежим дальше по мифам. Хотите, покажу, как это докрутить? Ага, хотите, вкусно, правда? Хорошо, сейчас мы тогда немножко отмотаем назад. Итак, вернитесь к первому колесу. Докрутим немножко. И в ответ на вопрос, насколько вы удовлетворены каждой сферой в первом колесе, прошкалируйте. Что я имею в виду? Прошкалируйте по шкале от 1 до 10. Смотрите, как если бы один был в серединке, а десятка снаружи. Например, у меня здесь будет написано «семья». И в ответ на мой вопрос, насколько я удовлетворена, и насколько у меня это есть, эта область, насколько я довольна этой областью, я отмечаю, например, 8. Да? 8. Например, там сфера карьера, например, удовлетворенность на 3. Видите? Да? Сфера здоровья, например, удовлетворенность на 6. И вот таким вот образом постройте колесико, чтобы вам было видно, как выглядит переднее колесо вашей жизни. И закрасьте его. И вот у меня такой на демо-версии вот примерно такое колесико. Сделайте это, пожалуйста. Угу. Итак, переднее колесо сейчас достраиваем до в ответ на вопрос, насколько вы удовлетворены этими сферами своей жизни. Напоминаю, что это те сферы, куда вы вкладываете ресурс. Потому что, смотрите, может быть, вы вкладываете ресурс в какую-нибудь сферу «любимое дело», ой, извините, «работа», вкладываете, вкладываете, вкладываете, «любимое дело», а удовлетворенность на единицу. Нет отдачи, забирает ресурс. Я выгорел, выгорела. Угу. Если сделали, поставьте плюсик. Мы пойдем дальше. Это еще не все, друзья. Это только переднее колесо. Я показываю вам, как можно... Э, уже... Вы получили уже результат. Даже без вот этих итераций. Куда вкладываете, откуда берете... Сравнили, увидели несовпадение, и уже можно принять решение и как-то изменить свою жизнь для того, чтобы она вам больше нравилась. Верно? А теперь я вам показываю, как можно еще докручивать эти инструменты. Итак, удовлетворенность померили. Смотрим на заднее колесо. Вот на этом колесе, где у вас в ответ на вопрос, что дает вам радость, есть другие области жизни, точно так же. Только другой вопрос сейчас задам. Насколько эти сферы жизни в вашей жизни проявлены, насколько они есть. Например, у вас здесь будет такая сфера, как, не знаю, СПА, эм, дает много ресурсов мне СПА, процедуры, массажи. А в ответ на вопрос, насколько это в моей жизни есть, там три. Дает ресурс круто, но три. Или, может быть, такая сфера танцы. Танцы сумасшедшие заряжают энергией. Но в ответ на вопрос, насколько в моей жизни есть один, на танцы не хожу, и этого у меня нет. Да, понятно, что я спрашиваю? Итак, насколько в моей жизни это есть? Ага. Опять же прошкалируйте по шкале от 1 до 10. И когда будете готовы, поставьте плюсики. Напоминаю, что мы докручиваем инструмент в велосипед. Делаем его еще более вкусным. И у нас уже есть результаты по переднему колесу. Вот такое оно. Видим уже, что немножко будет стопориться. Верно? Так, есть. И э, есть уже результаты по второму колесу, по заднему колесу в ответ на ту на вопрос, что дает вам радость, и вы прошкалировали, насколько это есть. И там тоже будет какое-нибудь вот такое колесо. И представляете, переднее вот какое-то такое, заднее тоже какой-то такой конфигурации непонятной. И так, вновь сравните два колеса. И ответьте на вопрос, что вы видите. Это такой докрученный вариант. Докрученный. И даже те из вас, у кого, возможно, это совпадало, сейчас увидят, что есть куда расти. Есть куда э, свои колеса приводить в порядок, принимать решения, что-то выбирать и действовать. Угу. Что вы видите? Так. Да-да-да-да-да, Дарья, не то слово. Работали початый край, верно? Вот так работает коучинг. Вот так работает коучинг, друзья. Смотрите, что происходит. Я сейчас работаю с вами вслепую. Я вас не знаю, даже если я вас знаю, порой вы пишете здесь Таня или просто фамилия, и я вообще не в курсе, кто вы, как вы устроены, я не знаю ваши запросы, но... Мы работаем инструментом, я создаю такую атмосферу, при которой вы мне, ну, те из вас, кто доверяют, да, доверяют, по крайней мере, я говорю о тех, кто работает сейчас и э, вживую отвечает мне на вопросы. Но вы знаете, очень часто мне после уже вебинара пишут, «Алла, спасибо огромное, э, я там работала просто, не, не давала ответы, но у меня такие сумасшедшие прорывы, э, я и сделала очень много, поменяла уже работу, у меня и то, и все произошло». Поэтому коучинг работает, я называю это вслепую, да? и это э, вы можете ощутить сейчас на себе. Что вы чувствуете, точно так же я вас спрошу, точно так я вас спрошу, чего вы хотите теперь, да, и, наконец, самое главное, когда у вас в жизни вопрос, чего вы хотите, что вы сделаете. Помните, я говорила, что коучинг без действий – это не коучинг. И напишите, пожалуйста, хотя бы один первый шаг в ответ на вопрос, что вы сделаете для того, чтобы велосипед в вашей жизни двигался более, не знаю, ровно, стремительно, вы чувствовали ветер, вам нравилось на нем ехать. Возможно, чтобы этот велосипед превратился в мопед, в мотоцикл или даже в автомобиль, да, кому что больше нравится. А может быть, кому-то хочется перестроить его в самолет. Пожалуйста, это все возможно, все зависит только от вас. Помните, как Томас говорил, что э, это как раз то, э, что передает авторство, коучинг придает авторство, кстати, и, и у меня тоже это одна из цитат, в наши, в руки самого клиента. Ну что ж, все из вас, кто попробовали на себе силу коучинга, э, Поставьте, пожалуйста, не знаю, как-то обозначьте, насколько вам стало понятнее, да, насколько вам стало понятнее, как это работает. И мой вопрос больше адресован тем, кто пока знакомился с коучингом и не понимал, как это работает. То ли напишите, то ли поставьте плюс, если стало просто понятнее. Буду признательна за вашу обратную связь, и мы отправимся дальше. Угу. Спасибо большое те, кто мне отвечает. Это делает наш вебинар более интерактивным. А значит, есть больше шансов нам получить больше ресурса. Да, этот вопрос я вам задавала уже. И, как и обещала, цитаты тех людей, которые стояли у основ коучинга. Тимати Голви, знаменит тем, что написал э, книгу э, «Внутренняя игра», да, «Коучинг как внутренняя игра», э, он э, известный тренер по теннису. И э, многие слышали, что Коучинг к нам пришел из спорта. Это действительно так, хотя мне нравится одна из таких легенд о том, откуда он пришел. Я сейчас ее не буду рассказывать, возможно, где-то в других источниках вы услышите, у меня, по-моему, на блоге на YouTube-канале это есть. Тимоти Голви говорит о том, что коучинг – это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. И это действительно так. Возможно, даже не только эффективности, там, не знаю, где-то в работе, в семье, а эффективности в целом жизни. Да, я бы вот так вот докрутила эту цитату. И еще один миф. Коучинг для слабых. Я немножко уже вам сказала о том, что он создавался для сильных, и даже я слышала такое, эти все мифы взяты мной от студентов, потому что перед тем, как они попали в школу, они, конечно же, с этими мифами сталкивались. И те из вас, кто впервые знакомится с коучингом на этом вебинаре, тоже могли вот эти самые мифы слышать. Коучинг для слабых, и это возможность поплакаться в жилетку. Это не так. И вы только что на себе ощутили его силу, и судя по тому, кто в этой аудитории вебинарной, и по тому, как вы говорили, сколько у вас ресурсов, вряд ли этот миф останется при вас. Коучинг, он действительно для сильных, успешных людей, для того, чтобы они становились еще более эффективными, сильными, успешными. И самое главное, чтобы они становились более живыми, еще более живыми. Но это уже про подход именно нашей интегральной коучинг-школы. Еще одна цитата Томаса Ленарда, Мне она очень импонирует. «Коуч значит для жизни столько, сколько масло для двигателя». Метафора красивая. Кстати говоря, метафора – один из серьезных инструментов коучинга, и в арсенале коуча есть, и метафоре мы обучаем и в рамках школы на втором модуле, и на таком дополнительном курсе, который ведет моя коллега Анастасия Паньковецкая, она же мой ко-тренер в, в интегральной коучинг-школе, она ведет межмодульные занятия между каждым модулем, а их три, она ведет по вечерам, по средам, Трехчасовые, 3-4 часа такие мастерские, в которых студенты практикуют коучинг и м -м, наращивают мышцы э, свои коучинговой для того, чтобы быть более полезным своим клиентам. И действительно, э, масло для двигателя... Вливание небольших регулярных доз поддерживает механизм в рабочем состоянии. Крутая метафора на мой взгляд. Только что говорили о средстве передвижения, да, начинали с велосипеда, заканчивали уже самолетом с вами. Итак, коучинг дать возможность осознать свои таланты, дары, найти свой путь, э, э, узнать э, кто, э, ответ на вопрос кто я, как устроен, какие у меня ценности, какова моя идентичность, реализовать свой потенциал возможно, определить профессию, свою самое призвание, то, что называют больше люди призванием, найти свое предназначение, превратить проблемы в возможности, то есть перефокусировать свое мышление с проблем, слабых сторон на возможности, ресурсы, сильные стороны, делать то, что любишь, зарабатывать, получить свободный график, быть живым и настоящим, больше чувствовать вкус жизни, да, помогать другим менять жизнь к лучшему. Все из вас, для тех из вас, кто смотрит на коучинг сквозь призму, возможно, э, профессии, это действительно шанс поменять свою жизнь. И э, сейчас вы видите э, один из выпусков «Окрыленные». Здесь э, мы их застукали, да, и сняли этот снимок сделали. Я вернулась из Франции тогда, э, в день рождения свой праздновала во Франции, июнь месяц. И они меня вот так встречали, это был их третий модуль, они меня ждали и встречали, старт третьего модуля, это сейчас большинство из них практикующие коучи, рада вот всегда видеть их и, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, они себя продвигают, и, конечно же, просто встречаться с ними, и вы можете тоже стать одним из таких людей коучи, которые помогают наш мир на такая, знаете, коучи такие, вакцины от э, уныния, от омертвения э, в клиентов, э, как то вакцины, что делают с вакцинами, да, прививают их или как вакцину, что делают, друзья, помогите мне, э, впрыскивают, впрыскивают вакцину, вот, Итак, очень частый вопрос ко мне. Как освоить коучинг? Друзья, стать клиентом коуча. И в этом смысле э, мы можем подарить вам бесплатную коуч-сессию э, от выпускника нашей школы. Ставьте клиентом коуча для того, ну, только что вы, ну, был такой маленький экспресс, демо, слепую за Днепровской. Но я вам очень рекомендую почувствовать его силу на себе э, с реальным коучем, где у вас будет такая коуч-сессия, начало, середина, окончание, план действий, для того, чтобы вы действительно увидели, как это работает, влюбились в эту, знаю, технологию, профессию и захотели в этом продвигаться. Обучиться подходящей вам школе. И те из вас, кто думает, что вот у меня опыт с коучем, как все понятно, задавай вопросы, друзья, очень часто ко мне приходят мастера задавания вопросов, рекрутеры, например, или консалтеры, или тренеры и говорят, о боже, я не умею задавать вопросы. В основном они либо завернутый совет под вопрос, либо закрытый вопрос, который двигает куда-то клиента в какую-то определенную сторону. Это действительно искусство и лучше делать это вместе с мастером. Выбрать специализацию. Специализация действительно очень помогает в профессии, потому что вы будете говорить со своей целевой на одном языке. В принципе, из моей школы выпускаются коучи-универсалы, потому что есть три категории людей, которые сюда поступают, да, в школу. Это люди, которые ищут себя, они не знают еще, каким боком к ним коучинг, но они хотят... Найти свое предназначение, не знаю, миссию, понять, кто я, там, как применить свои таланты. Почему они приходят в школу? Потому что очень многие выпускники как раз сделали карьеру здесь и не обязательно были коучами после этого. Я покажу вам несколько кейсов наших выпускников, от вас были такие запросы, и... Кстати говоря, напишите, пожалуйста, мне вообще, насколько полезно вам было или, возможно, не полезно, возможно, чего-то не хватило, и задайте тогда вопросы. Пока я рассказываю вот здесь уже о коучинге и буду рассказывать о подходе, делиться кейсами. Кстати говоря, оставайтесь с нами, потому что я практически в конце покажу, почти в завершении, покажу фильмы, книги, которые рекомендую смотреть про коучинг. И будет много вкусняшек, спецпредложения и, в общем, ждет нас. Итак, я вам говорила про специализацию, да, и про три категории студентов, которые к нам приходят обучаться. Просто об этой школе ходят слухи, что действительно, если вы не знаете, что делать дальше, не знаю, были в декрете, выгорели, ищите себя, то можно прийти сюда сэкономите на годах терапии. Это цитаты наших студентов. Действительно, 5 месяцев за руку за Днепровской и Паньковецкой пройдете. У нас, кстати говоря, еще такие подарки нашим студентам. Это 5 сессий в подарок с ментором, выпускником школы. А выпускники в менторы у нас записываются, которые уже по 5-7 лет в профессии. Так что у вас такой большой серьезный бонус, а если вип-пакет, то сессия со мной. И вторая категория людей, которые действительно хотят освоить профессию, да, они уже выбрали, они уже поняли, и тогда действительно они хотят, они не знают еще, то ли им быть бизнес-коучем, то ли им быть лайф-коучем. И о моей школе очень хорошие отзывы как раз, что можно прийти и обучиться коучингу, чтобы на третьем модуле понять, куда мне двигаться дальше. Я считаю, я пробовала делать отдельно бизнес-коучинг, лайф-коучинг, это хуже работает, потому что бизнес-коучинг легче, тогда это такая лайт-версия, а потом человек говорит, а у меня почему-то получается людям помогать находить предназначение, а это лайф-формат, а мне не хватает, поэтому... Очень круто работает, когда вот такие разноплановые, целевая аудитория очень разная, и это помогает вам, я, еще, я помню, что про третью категорию людей не рассказала, помогает вам э, увидеть, что люди разные, что они хотят разного, они по-разному устроены. И поэтому такой формат вот этих вот трех разных абсолютно групп. Третья группа – это люди из бизнеса, они, это собственники, hr э, руководители, топы которые хотят то ли внедрить коучинг в свою организацию, то ли поменять свой э, стиль управления, то ли э, э, собственники думают, вот, куда дальше свой бизнес развивать. Нужны какие-то гибкие подходы. Коучинг – один из таких гибких подходов с гибкими инструментами. Э, и вот когда такие три категории людей, очень разных, да, с разными статусами, с, разными, с разным бэкграундом, с разным отношением к жизни, разный ну, социальный лифт у них, да, и разный социальный статус. Это очень круто, потому что в такой школе люди видят, да, действительно люди разные, и да, действительно зря я думаю, что люди, ну, короче, все, кто приходят в школу, думают, что они любят людей. После первого модуля становится понятно, что это не так, и становится понятно, что любить людей не значит им все прощать и не значит считать, что все дозволено и что я должен кому-то что-то, нет. Это больше про уважение к выбору человека и, возможно, научиться быть в своих границах, позволять другому быть другим и оставаться верным себе для того, чтобы вот эти самые границы и, чужо... и другого человека, и свои соблюдать. Возможно, даже выбирать с ним дальше не сотрудничать, но не... не нервничать по этому поводу, не раздражаться, не злиться. И на самом деле это тоже очень упрощает нам жизнь. Ну что ж, и после того, как вы выбрали специализацию, создать свой план продвижения. Кстати говоря, студенты моей школы на третьем модуле как раз выбирают специализацию, создают план продвижения. Во время школы они практикуют, и у тех, кто делает все, примерно 300-350 часов к окончанию школы есть. Саморазвиваться и личностно расти. И будет вам счастье. Мне очень часто, особенно СМИ, задают вопросы. Алла, кто может быть коучем? И у них есть такой вопрос с подвохом. Они думают, ну не каждый же, правда, правда? На самом деле я всегда отвечаю так. Каждый, у кого есть очень серьезное намерение и готовность, да, и желание такое от сердца действительно быть в этой профессии. Я видела такие кейсы, человек, ну, не знаю, интроверт, который с трудом знакомится с людьми, очень тихий, большой, он не проявляется, то есть можно подумать, о боже, как же он будет коучем, друзья, это великолепный материал для коучинга, для того, чтобы быть коучем. И такой человек может показывать лучшие результаты по сравнению, сравнению с... Хотя, конечно, сравнивать бесполезно, но здесь я сравниваю не людей, а просто, что ли, как это сказать, стартовый материал, если можно так сказать, как метафорически, правда? Потому что кажется, что... Так как коучинг – это коммуникация, прежде всего, что чем вот будет более такой экстравертированный человек, который быстро может завязать разговор, тем лучше для коучинга. Нет. Это не так. Коучинг-технология. Нужно, например, если посмотреть на меня, я экспрессивная, я экстраверт, меня много, может быть, и я коуч первых лиц. Я буквально держу себя в руках, когда я работаю как коуч, и меня... Там мало. И я говорю тише, и я медленнее. И я даю пространство человеку для того, чтобы он подумал и размышлял. И был больше с собой. И вы сейчас даже на себе почувствовали эту разницу, верно? И я могу быть коучем-провокатором. И я могу спросить вас, с чем связано, да, довольно так, в жесткой такой манере, с чем связано, что вы 10 лет хотите изменений и не действуете. И я выдержу э, ёрзание на стуле, и э, я все равно держу пространство, в котором человек чувствует, что я его люблю, и я его поддержка. И что я, задавая этот вопрос, на самом деле протягиваю ему руку, потому что 10 лет, возможно, его гладили по голове и говорили, ну как же, ты же такой молодец и все остальное, мы в тебя верим, но это не работало. И, возможно, нужны другие способы. И вот как раз научиться быть гибким и применять... Тот стиль общения, да, тот формат общения, который нужен с этим человеком, с его запросом, э, в той жизненной ситуации, в которой он находится, этому нужно обучаться. И коучем, может быть, мой ответ на вопрос, любой, у кого есть э, серьезное намерение, жгучее желание и э, такая мощная готовность вкладывать в это свои ресурсы. Время, инвестиции и свою жизнь. Вы тоже можете задавать мне вопросы, я с радостью на них отвечу, а я пока. Да, да, да, спасибо вам за то, что пишете. Покажу кейсы наших выпускников. Марина Ждан, те из вас, возможно, кто интересуется темой денег, уже сталкивались, не знаю, соприкасались с Мариной. Эм, Марина, наверное, года 4 назад, может быть, даже 5 уже, я вот когда выпускаю людей, то я уже не помню, они все для меня, смотрите, и Каша, да, даже МИКШ, Международная интегральная коучинг-школа, э, превращается в шик, да, такая в шик, шикарные, шиковые выпускники, я их называю. Марина делает очень серьезные проекты, Марина сейчас, она это э, афиширует, она сейчас зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, она хочет выйти на 15, э, и она действительно после интегральной коучинг-школы э, сделала очень ну, такие мощные проекты, э, Марина даже один раз была проектно, э, была куратором, да, координатором нашей интегральной коучинг-школы. Очень крутой специалист в деньгах, в темах монетизации, финансовый поток. Если вам еще не удалось с ней познакомиться, обязательно познакомьтесь. Еще один кейс. Марина Ахмиловская и Алексей Просекин. Это крутые ребята, которые делают очень крутые проекты. Вы можете знать этих, узнать этих людей по их проекту «Жизнь как чудо». У них есть мощный проект. Это «22 аркана». Да, такие Диагностика, коррекция судьбы, мастера рейки, они сейчас вот эту тему кармического менеджмента очень любят и помогают ее проращивать в бизнес в том числе. Вот. И сейчас, по-моему, ждут, ждали третьего ребенка, а оказалось двойня, да, вот такие, ну, очень крутые ребята тоже, выпускники уже лет пять назад выпустились. Владимир Дегтярев, наверное, тоже примерно в те же годы. Тут написано «Пиарщик». На самом деле, это все очень крупного агентства. не рос Рос». «Фронт» э, топ-5 на рынке агентств. И после он очень серьезно подошел к выбору школы. Э, Владимир сейчас коуч первых лиц. Это мой коллега. Э, коуч топ-команд. Он проводит стратегические сессии. Э, и мотивационный спикер и знаешь что володя когда представляется он говорит упоминает о том что как раз его вот такая карьера не как SEO да, и пиарщика а как мотивационного спикера коуча тренера консультанта она стартовала с интегральной коучинг школы и если уже говорить о самой международной интегральной коучинг-школе, то старт 11-14 апреля, вы видите на экране, следующие даты, май, июнь, и сертификация у нас будет в июле и в августе. Мы примерно 5 дней, она будет длиться, Мы просто их согласовываем уже с выпускниками, для того, чтобы всем было удобно, потому что это будет период отпусков. А на экране на подложке вы видите выпускников э, как раз этого курса команды э, «Фартовая». Да, я даю каждой каждой группе название, которое отражается прямо буквально в моей жизни. И эта команда точно фартовая группа, команда, говорю, группа. А на самом деле выпускники всегда становятся командой, они делают коллаборации, общие проекты, помогают друг другу. Это такая семья становится. Каждая группа, вот сейчас, как группа собирается, и уже спрашивают, а ну как там группа? Эм, ну вот, а э, чем они отличаются от нас?» Да, вот очень интересно. И еще... Важно вам услышать, что она проводится, наша школа проводится в двух форматах. Этот формат пока никто не повторил из э, коучинговых школ. Э, аудиторно и онлайн-обучение из любой точки мира проводится в формате прямой трансляции. То есть вы видите на экране в аудиторном формате, э, с нами работает команда э, видеооператоров, которые передают любую точку мира, лишь бы у вас был интернет, сигнал, и вы видите меня на экране, вы видите на экране всю аудиторию, и э, Анастасия Паньковецкая, мой ко тренер она э, дает вам задания, объединяет вас в скайпе, и вы тоже проводите коуч-сессии, вы э, вместе с группой работаете, задаете вопросы, я на них отвечаю, и в открытую, и э, в чат вы становитесь такими же членами этой группы, как и аудиторная. Э, конечно, это разные форматы и выбирают сами студенты. ну у этой у этого формата есть такие приятные бонусы. это более бюджетный вариант по деньгам и вы можете действительно не вкладывать деньги в переезды, в проживание, а в комфортном режиме для вас. это бывает выбирают девушки, которые в декретном отпуске находятся, это очень круто работает те разговорящие э, э, наши э, соплеменники, э, которые находятся далеко, и эти билеты, перелеты. И еще люди, которые бесконечно в командировках, у которых график не позволяет им э, присоединиться к школе. И, возможно, вы два дня были в аудиторке, а потом уехали улетели куда-то, и вы можете досмотреть это в онлайне. Это очень удобно и позволяет вам... Э, экономит ресурсы. И э, вы видите на экране кучу вкусняшек, которые я не хочу озвучивать, вы это можете все прочитать, такие чемоданчик коуча. Вот сколько всего вы получаете, и э, есть вещи, которые, наверное, не написаны, калейроскоп клиента, вот интересно, да? Тут вот, кстати, э, нет этого, но э, это важно сказать. Смотрите, вы получаете уже после первого модуля практиковать с людьми, причем на глазах и на виду у группы, с людьми, не из группы. Это очень крутой формат. Почему? Потому что когда вы проводите коучинг с тем, кто это понимает и знает, это легче, да? Где-то здесь уже начинается такая, такая игра в поддавки, но когда вы проводите коучинг с человеком, которого вы не знаете, а вы будете его проводить, потому что вы выйдете за пределы школы, да, после первого модуля, и ваша задача провести 10 коуч-сессий. Как вы их там проводите, никто не видит. А тут вы проводите, и э, это проводится в таких кругах, да, э, работают менторы в этих кругах. Э, я работаю ментором для всех, ментором для всех менторов, помогаю тоже, если вдруг какие-то моменты случаются, э, потому что мы этих людей тоже не знаем, они приходят к нам с улицы, их приводите вы или их э, э, уже знают про нашу школу, уже ждут, когда же у нас эти калейдоскопы будут, поэтому э, очень круто продвигаются э, те, кто приходят к нам на калейдоскопы несмотря на то, что они приходят уже после первого модуля. Вы всего три дня учитесь, и на четвертый вы проводите, а у них уже есть результаты. Это говорит, во-первых, о качестве школы, во-вторых, о качестве самой технологии, и в-третьих, о, о качестве этой, этого метода калейдоскоп клиентов. Вы получаете качественную обратную связь, когда вы провели о своих сильных сторонах, о ваших зонах роста, о том, на что сфокусироваться, на что обратить внимание. Но особенно вкусно это, потому что вы наблюдали 6, 7, 10 сессий и слышали обратную связь, слышали, какие технологии лучше применять. По сути, вы видите мастер-классы, да, как, какие лучше использовать вопросы, какой лучше здесь применить инструмент. И это очень мощно работает. Эту технологию пока... Uh, ну, я, по крайней мере, не знаю, возможно, кто-то использует, uh, но не слышала об этом. И uh, очень много вопросов о сертификации. Вы в случае успешного прохождения сертификации, uh, а это значит, вы набираете достаточное количество баллов, вы набираете достаточное количество часов, обо всем этом вы знаете, все это открытая информация, вы получаете сертификат профессиональный коуч. Наша программа аккредитована по э, стандарту ICF, Европейская Ассоциация Коучинга, и сейчас наши документы находятся э, в аккредитации по стандарту ICF. И в случае успешного прохождения мы с апреля по июль месяц, а э, подали мы в январе, значит, в случае успешного прохождения у вас может быть еще и этот стандарт. Пока я вам его еще не обещаю, не гарантирую, но такая, такой стандарт может быть и у вас. Если вдруг, такие тоже вопросы бывают, вы не набрали достаточное количество баллов. Все в ваших руках, как и в любой другой школе. Я много раз сертифицировалась, и в каких-то местах это были не с первого раза, да, со второго подхода. Это абсолютно нормально, и всегда мы относимся к этому как к возможности. Вы за небольшую доплату проходите это повторно и, и получаете такий сертификат профессиональный коуч. Это вполне возможно. Если вы не хотите практиковать, и вы хотите обучиться для, либо для себя, пожалуйста, тогда вы просто возьмете себе пакет без сертификации, или вы хотите использовать это в компании, да, то тоже вам не обязательно набирать количество часов, вы получаете сертификат корпоративный коуч и используете в рамках корпорации ваши инструменты. Но также э, эта программа аккредитована по стандартам европейским, как минимум, э, и это подтверждает ее высокое качество. Так, есть у нас вопросы, Вик? Ага, смогу ли я работать? Э, Таня, э, у меня... Огромное количество э, выпускников, которые работают за границей, и когда я их спрашиваю, да, они сейчас думают о том, чтобы сертифицироваться, пока, говорит, никто не спрашивал сертификат. Ну, я хочу сертифицироваться для того, чтобы в ленте сказать, а теперь я еще и вот, еще и вот такой вот крутой. Ну, смотрите, курс аккредитован, но для того, чтобы получить сертификат западного образа, вам нужно... Наш сертификат ценится, и за границей тоже. Вы получаете его там на английском языке и все прочее. И это всегда высокий статус. И тем не менее, если вы хотите сертифицироваться по ICF-стандарту или ICF-стандарту, вы будете подавать туда документы, мы вам можем в этом помочь. Да? Мы можем вас сопровождать. Либо... Бесплатно совсем просто дать вам об этом информацию, либо помогать, менторить вас, помогать вам собрать документы, дать вам обратную связь по вашим коуч-сессиям для того, чтобы вас подкачать, да, и для того, чтобы вы более гарантированно прошли все экзамены. Да, я думаю, что я ответила. И еще один такой вот бизнес-кейс Екатерина Перепчук. Она любопытна тем, что когда к нам пришла, она была... Как я говорю, мамочка в декрете. Она не знала, куда ей дальше. Она была в декрете с двумя детьми. И когда выпустилась, во-первых, она основала инфопроект для осознанных родителей, Family 3.0. Она стала президентом вот этой вот... Не буду повторять вот этих, эти, эти буквы, вы сами их видите на экране. Она стала президентом ассоциации по недвижимости. Она сейчас, ее редко можно застать в Украине, она сейчас летает по таким странам, куда я даже пока подумать не могу, что я туда полечу. Вот. Она является коучем э, там, первых лиц стран, не то что э, организаций. Она основала первую украинскую школу успешного международного агентства по недвижимости. В общем, очень, очень крута. Катя, э, и э, когда она бывает в Украине, она обязательно приходит к нам на калейдоскопы или на сертификационную комиссию, потому что говорит о том, что, ау, старт тому, что у меня в жизни я получила здесь, в интегральной коучинг-школе. И, кстати, еще на моем тренинге по убеждениям, потому что она говорит, вот, вот именно... Э, и интегральная коучинг-школа плюс тренинг по убеждениям, да, и дал вот это вот мне буквально пуш, то, чтобы у меня были вот такие серьезные перемены в жизни. Дмитрий Лапа, предприниматель, вы знаете его проект, это книга "Биз". Все люди, которые читают и даже которые не читают, а просто слушают книги, знают этот проект «Книга БИС, он его основатель э, и управляющий партнер. Он представитель Киевского клуба предпринимателей. Э, Дима э, очень много учится и э, очень уважает меня, мою школу рекомендует. Э, и всегда у нас очень теплые отношения. Мы сотрудничаем с «Книга БИС». У нас в коучинг-хабе «Живое дело» можно купить книги «Книга БИС» когда вы приходите на наши э, программы и тренинги. Э, вот такие у нас теплые партнерские отношения. Э, я вам говорила, помните, про то, что это... И сейчас я представляю кейсы очень... Все, представители всех трех групп, да? И те, кто были в декрете и не знали, кем мне дальше идти. И собственники бизнеса, и э, э, э, те, кто думали про э, коучинг как про профессию. И сейчас вот это самая главная вкусняшка для участника вебинара минус 8% на обучение ВКША, потому что у нас уже закончились все эти ранние проплаты и все прочее. Для всех, кто проплатит, э, сделает предоплату до 17.03 с промокодом, который вы видите на экране, вот э, с заявкой, которую вы сейчас, ну, которую вы отправите по ссылке. Э, Виктория сейчас ее вам пришлет, вот. Если вдруг у вас что-то не получается, там не знаю, ссылка не открывается и так далее, напишите мне. Или вдруг у вас еще остались какие-то вопросы. У меня 20 числа, а у вас до 17. -го. Короче, те из вас, кто уже решились до 17, вносите предоплату. Те, кто еще нет, знаете, и те из вас, кто такие перестраховщики. 20 числа у меня будет живая встреча, и можно со мной познакомиться в 10.30. И тоже об этом спросите. Для вашего удобства просто найдите меня в фейсбуке, напишите мне в месседжер, и я обязательно отвечу. Месседжер – это самый удобный для меня канал. Есть две странички. В лично мои – это Алла Заднепровская. Алла Заднепровская – коуч первых топ-команд. Можно подписаться на ту или на другую и со мной коммуницировать там. Да. И я жду ваши вопросы, вашу обратную связь, это мои контакты. Мы с вами почти уложились в то время, которое я вам пообещала, но я все еще здесь с вами, я могу отвечать сейчас на ваши вопросы. Вот сейчас минут 15-20 я готова к вашим услугам ответить на вопросы и прояснить все то, что осталось непроясненным. Спасибо вам огромное коллеги, и э, очень жду вашу обратную связь. Скажите, пожалуйста, насколько э, наше взаимодействие попало в ваши цели, насколько вам удалось познакомиться с коучингом, ответить для себя на вопросы, почувствовать на себе его силу, и, конечно же, с чем вы уходите. Э, и жду ваши вопросы. Спасибо большое. Коллеги. Нет вопросов, боже мой. Когда нет вопросов, то тут два варианта. Либо настолько все понятно, и я вот уже, не знаю, хочу учиться, или прямо порекомендуйте книги. Ха, точно, вы же помните. А я вообще забыла совершенно. Костя, спасибо вам большое. Книги активный коучинг» – это та книга, которую я первую. Света, я с радостью, вот прямо вот, прямо вот сильно с радостью. Да, пишите заявку, и будем сотрудничать. Мы эту книгу присылаем в аудиоформате после первого модуля для того, чтобы ну, есть такое обязательное дома... Вернее, домашнее задание, можете не выполнять, но за базар ответите, как говорится, да? делайте вместо этого тогда что-то другое. И мы нашим студентам после первого модуля высылаем в онлайн формате «Коактивный коучинг». Жули Стар, коучинг, тоже очень рекомендую, у меня она одна из настольных, и мастерство коучинг – это э, стандарт, как раз описан, ECF Юра, Юра Галата, уважаю, это президент Европейской ассоциации коучинга, э, мы с ним дружим, и после нашего курса вы можете подаваться прямо туда, и мы вам поможем получить сертификат этой уважаемой ассоциации, даже ваша сертификационная сессия может быть ну, как, зачетной для того, чтобы получить сертификат ICF. Но для этого надо подготовиться, для этого нужно выбрать специализацию и именно по этой специализации провести эту сертификационную сессию. Но все это можно устроить. И еще одна книга Мэрилин Аткинсон «Внутренняя динамика Коучинга». Какая стоимость курса, тут спрашивает? боже мой. Фильмы обязательно, друзья, порекомендую. Стоимость курса, а я не готовила этот слайд. Виктория, пожалуйста, пришлите свою заявку. У нас есть три пакета в онлайне, несколько пакетов, три пакета вживую. И с вами пообщается Юлия Кучер, это наш координатор проекта, и э, предоставит, выберет вам удобный для вас пакет. Хорошо? Можем так договориться, Вика? Ага. Но вообще лучше всего общаться с Юлей, она, это уже ее десятый выпуск был, вы одиннадцатый будете, и Юлечка очень бережно относится, она всегда может там что-то убрать, что-то добавить, сделать для вас вот ваш такой пакет специально для вас, и, и с ней очень комфортно работать. Коллеги, у нас еще так много в вебинарной комнате, я прямо не знаю. Чувствую себя кинозвездой. Спасибо большое, что вы с нами. Я даю вам еще, конечно же, фильмы. Фильмы именно о коучинге. «Легенда Багера... Багера Банса», «Мирный воин» и «Тренер Картер». Там вы прямо увидите кейсы. Там действительно показана работа коуча. В каждом из этих фильмов есть такой коуч, вы поймете, кто он. Потому что теперь вы подкованы, вы поняли, как работает коуч. А «Один плюс один», я считаю, что э, те, кто не смотрел «Один плюс один» или э, «Неприкасаемые», второе название этого фильма, э, люди, которые потеряли очень много, поэтому приобретите, друзья. Это действительно картина о мотивации, о духе, о живой жизни, э, о том, что все возможно и все в наших руках. Вот правда. И как раз... Там больше не о том, как работает коуч, а о том, каким коуч. Да? Как раз герой фильма, э, не помню сейчас, как его э, фамилия, не запоминаю фамилии актеров. Вот. Ну, вы поймете, о ком я, да, тот, кто ухаживает за э, главным героем, который находится в инвалидном кресле. Вы поймете. Вот это четыре фильма, которые очень рекомендую смотреть. Но смотрите, кого интересуют фильмы и книги? У меня на блоге ком есть огромное количество подборок. Когда вы зайдете в раздел «Фильмы и книги» и нажмете только на него, вам выпадет, выпадут мои подборки, мои рецензии э и подборки на любой вкус. По управлению, смотреть с детьми. Фильмы о женщинах, о мужчинах, на реальных событиях, книги о смысле жизни, книги э, о мотивации, о мышлении, о убеждениях, короче, вот просто кладезь. Кто из вас знает подобные сайты, где можно взять подборки, буду признательна, потому что я-то сама их делаю, но мне тоже хотелось бы где-то это черпать, и я не могу себе для себя найти такие источники о бесплатном, не модуле, Макс, о бесплатном, э, о бесплатной коучинг-сессии от выпускника нашей школы. Если вы хотите побыть, э, получить одну бесплатную сессию с выпускником нашей школы, то напишите нам, пожалуйста, э, можешь еще раз? Есть ссылка, э, ну, может быть, еще раз ее бросишь? Сейчас Виктория еще раз бросит ссылку, э, и будет написано эта ссылка для тех, кто хочет быть именно э, клиентом коуча. Но на самом деле, друзья, э, если вы посмотрите, сколько стоит коучинг-школа за границей, и посмотрите, сколько она дней, э, то вы удивитесь, потому что вот чтобы было понятно, наш каждый модуль это 4 дня. Это не три дня, а четыре. У нас сертификация не один день, а пять или шесть. И что такое сертификация? Это обучающий курс. Вы слышите в обратной связи? <связь> прошу, прошу прощения, уже много говорю. Необычно. Обычно, знаете, я спрашиваю, а потом молчу. Так вот, эм, и четыре дня я говорила о сертификации. И сертификации через обратную связь сертификационной комиссии вы опять же слышите вопросы эффективные. Какие лучше было применить техники? Что применено действительно верно и в точку? Какие сильные стороны? Кроме того, когда вы слушаете коуч и других, вы прямо подращиваете уверенность, потому что вы подумали, и я хотел такой вопрос задать или хотела. И вы видите, что вы выросли, и что у вас уже получается, что вы крутой и сильный коуч. Вот, итак, три раза по четыре, потом пять или шесть, это сколько у нас? Двенадцать плюс шесть, восемнадцать дней. Плюс у вас десять межмодульных занятий по три-четыре часа, это еще примерно два дня, да, это уже двадцать дней. И плюс у нас есть онлайн-поддержка в виде еженедельной техники от Заднепровской, у нас создается закрытая группа, и мы там друг с другом обмениваемся всякими инсайтами, мы даем вам там задания, мы даем вам там домашние задания, в общем, вы там обмениваетесь клиентами, много чего мы там делаем, и плюс у вас 5 сессий с, мен, с ментором, тоже выпускником школы, опытным коучем, и все вот это за те средства, которые вы видите по той ссылке по стоимости. Это действительно очень, ну, как сказать, мне так, знаете, как я могу сказать, очень многие студенты говорят так, после первого модуля, я деньги отбил, <laughs> вот, после третьего, Алла, я чувствую, что я тебе должен, <laughs> и мы начинаем, не знаю, там, сотрудничать, получать какие-то такие неожиданные подарки, потому что люди чувствуют, что нужно как-то это уравновесить, да, для баланса во Вселенной. Друзья, э и если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу, если вопросов нет, я рада буду почитать вашу обратную связь, и счастлива буду э после поста об этом вебинаре в э фейс фейсбуке, в раме э вашей обратной связи, буду очень признательна за нее. Э а тем из вас, кто внесет предоплату, сразу же получит анкету, отвечая на которую, это тоже, кстати, часть курса, отвечая на которую вы уже втянетесь в процесс коучинга и уже узнаете о себе невероятное количество вещей, которые вы даже не представляли. Кстати говоря, слово сказать, примерно... 3-4 часа ее надо э, заполнять, представьте сколько вы узнаете себе. Спасибо огромное вам, инвестируйте в реализацию своих возможностей, получаете крутые результаты уже много лет. Ой, э, крутые результаты в своей жизни, а я читаю и произношу вслух, Чита, ага. э, читаю обратную связь. Как применить коучинг? Очень просто, Ирина, приходите учиться и будете применять. Сейчас, э, смотрите, у вас есть клиенты, которым вы через тело помогаете э, ну, как-то двигаться в жизни. У них наверняка есть куча запросов. Вы можете помогать им не только через тело, но и э, через коучинг. Круто, что у вас есть уже клиенты, понимаете? Э, друзья, все, буквально все направлено для работы, а для продвижения организации работы э, это буквально один мастер-класс на третьем модуле. Ничего у нас нет. Э, это, смотрите, здесь вы обучаетесь коучингу, а продвижение – это просто э, парец коучинг, он вам, применяя инструменты, которым он научился, поможет построить ваш, ваш план продвижения. То есть мы не учим продвижению. Вот, мы думаем об отдельном курсе про продвижение. И я вам рекомендую не, не путать эти вещи, потому что когда вы идете на курс по продвижению, у меня многие говорят, я прошел коучинг, и мне, меня научили продвигать, но я не знаю, как это дело, как, как коучить, вот в чем дело. Я научу вас коучингу, технологии. Я ответила вам ваш про, вопрос про это, да? Ир, если вы нигде не учились, то тогда вопрос, коучинг ли это, понимаете? Потому что у моих студентов нет вопроса, как применять. Ну, там все понятно, как применять. Быть коучем. И если вы уже немного работаете, то тогда не понимаю, с чем связан ваш вопрос. Ну, продолжайте. Угу. Да, ответила. Запись, запись будет? Запись будет? Мы пришлем, да? Да, Макс? Ну что ж, друзья, ну скажите мне какие-нибудь слова обратной связи, с чем вы уходите, что было ценного для вас, и позвольте вас поблагодарить за проведенный вечер вместе, за возможность еще раз поделиться и посеять вот такие, что ли, зерна или семена коучинга в вашу жизнь, Ваши скрытые пока ресурсы, да, и ваш скрытый потенциал, который потом прорастет чем-то сильным, красивым и живым. Спасибо большое, я вам очень признательна и вижу, что вопросов нет, я отключаюсь. Всего вам доброго, хорошего вечера, до свидания.